Привет, сегодня с вами рассмотрим бот, с помощью которого можно будет заработать криптовалюту Tron, TRX, бот без каких-либо финансовых вложений, деньги сюда вкладывать не надо, просто переходим по ссылке в описании, авторизируемся, нажимаем старт, если нету кнопочек снизу таких, слэш старт, вас бот приветствует, дальше вам нужно указать свой логин инстаграма, указал я пока что свой такой запасной аккаунт, фейковый так скажем, в вроде как иногда не пропускают такие аккаунты поэтому сразу можете или перейти. В чат данного бота и поинтересоваться там или указать настоящие чтобы вдруг потом не было проблем дальше нас просят подписаться на их инстаграм, подписываемся жмем кнопку что подписались проходит проверка и после проверки нам вот предлагают подписаться на 15 аккаунтов партнеров скажем так мы на них подписываемся разгадываем капчу и нам на счет начисляют 15 монет рейкс вывод тут от 50 монет поэтому нужно будет выполнять задание или приглашать других пользователей. И мы сразу видим, что спонсорский бюджет составляет 1 миллион TRX. Это мы запомним. Дальше мы можем нажимать кнопку смотреть баннер. Вот баннер появляется у нас. Мы нажимаем забрать 0,25 TRX. А сколько таких баннеров посмотрим, сколько их будет в наличии. За каждый пока что вот лично у меня начисляли сотых от одной монеты. И когда баннеры заканчиваются, пишут, что то, к сожалению для вас что пока что нет рекламных баннеров дальше я перешел в свой профиль посмотрел у меня на балансе было 16.68 3x также реферальную программу я проверил вот на эти кнопочки можем жать она 5 уровневая из-за каждого реферала ну как минимум в первом уровне нам дают по 3 монеты так что мы можем 30 с лишним человек пригласить и сразу нам дают 15 монет и уже сразу даже без выполнения каких либо заданий вывести 50 монет трех это тоже очень здорово и также мы можем с вами кликнуть на кнопку статистика и посмотреть сколько дней проекту сколько всего монет выплачено а мы с вами помним что всего призовой фонд вот этот партнерский баланс составляет 1 миллион трех значит пока миллион не выплачено мы можем с вами претендовать на получение этих монет и также тут есть игра даже game трон что-то вроде рулетки выбираем ставку от 5 до 53 x ну 5, 10 20, 50 и э, крутится просто рулетка как бы там э, так все происходило мне к сожалению не повезло 5 монет я проиграл чисто ради того, чтобы посмотреть как тут это все работает и дальше играть не стал, баланс мой мы видим сразу упал на 5 монет а вот 5 монет списали 1168 остался мой баланс, дальше я смотрел баннеры, иногда заходил, когда они были доступны, когда доступны, когда нет и тут же мне, вот кстати если нажать кнопку чат, то получите ссылочку на чат проекта где можно обсуждать весь функционал, там будут публиковаться новости и просто пользователи между собой общаются также тут, кстати, можно заказать рекламу в этом боте, если вдруг вы хотите что-нибудь прорекламировать то таким же образом можно купить тут рекламу и все пользователи которые присутствуют в боте они будут ее видеть Дальше я просматривал баннеры, так мой профиль, мы видим, что баланс обратно до 15 монет я свой восстановил и заметил я кнопку бонус дей. она тут вот есть, сегодня я уже получал этот бонус, но каждые сутки можно заходить и получать монеты, мне дали 3 монеты и мы видим, что на баланс они прибавились, также один партнер по моей ссылке уже зарегистрировался. И сегодняшняя статистика, вот последняя, что я тут смотрел, давайте еще раз посмотрим. И увидим, как она изменилась На самом деле, серьезных изменений тут нет Проект работает уже 15 дней Общая аудитория 132 тысячи человек То есть, если вы рекламодатель Или ищете рефералов в другие проекты То можете вот на такую аудиторию свою рекламу запустить Активных пользователей ну почти что 100% Мы видим, они сюда заходят, как минимум смотрят баннеры Сработано всего 776 тысяч трей но выплачено только 30 процентов это те люди которые дошли до минимального порога в 53 x 264 тысячи монет выплачено мы помним что всего будет выплачен 1 миллион 3 так что у нас еще время есть где-то четверть только была выплачена можете регистрироваться не забывайте что за каждого приглашенного вам дают по три монеты ну и не забывайте забирать вот эти бонусы ежесуточно и также смотреть баннеры вот сейчас их на данный момент нет периодически они появляются я на своем личном примере в этом убедился и также мои партнеры которые чуть раньше зашли в этот проект они также уже получали отсюда выплаты так что все без обмана тем кто дошел до минимальных лимитов им выплаты поступали на этот счет переживать не стоит реферальная ссылка на бот в telegram напоминаю еще раз находится в описании также не забывайте об одном из топовых сервисов в области криптовалют на coinmarket